Всем привет дорогие друзья, с вами канал Криптошарк, в этом видео у нас проект Axion. А, ранее мы уже рассматривали данный проект, то есть уже все в курсе, все знают, что у нас за проект Для чего он был создан, как он работает и тому подобное а, В общем, ребята, думаю многие знают, что в проекте были небольшие неполадки У них был вредоносный код, а, сотрудник там какой-то им занес туда его И успешно, скажем так, украл а, 500 тысяч долларов, примерно 1300 эфира на тот момент, когда это было все совершено. Он чеканил монеты и потом все это забрал с собой. В общем, почему эту тему затронул? Да потому что получается проект серьезный и они получается восстановили проект, они нашли дополнительное финансирование и с помощью этого Сделали еще Airdrop 1 к 1 держателям, у которых были токены. И восстанавливают, получается, цену. То есть проект серьезный. Было очень много времени и трудов положено в данный проект. Не считая финансово, финансов. И проект как бы живет, работает. То есть ребята все-таки не бросили не забросили. Развиваются, потому что это реально будет будущее. Проект у нас есть на CoinMarketCap. Цена плюс-минус там прыгает у нас Как вы видите у нас есть Uniswap на Uniswap конечно очень хорошие у нас объемы 3 миллиона за сутки В общем Запустилась платформа Платформа у нас здесь можно ставить на стейкинг То есть допустим у меня сейчас есть 100 тысяч монет Я могу выбрать на какое количество дней я их заряжу и потом у нас будет работать стейк. Также аукционы у нас имеются. С аукционами потом разберемся. То есть для меня вот самое то, что меня обрадовало, то, что люди восстановили получается, проект. Нашли еще денег, убрали уязвимости, все перепроверили больше нет этого вредоносного кода но я вам чуть попозже покажу статейку так чтобы вы увидели и понимали ну допустим мы зарядим там я не знаю на 10 дней можно максимально а, зарядить но это будет прям вообще жестко блин я не знаю ну не знаю поставим допустим 10 нажимаем депозит Комиссия у нас будет 1 доллар. Все это у нас происходит в Метамаске. Нажимаем подтвердить. Ну и соответственно сейчас все подтвердится. Мы увидим, что у нас денежка залетела. Ну а пока пойдем далее. Так, сейчас подтвердим и пойдем Далее. Сделаем все подтверждения. И в итоге потом увидим, как у нас это все заработает. В общем, вот эта статейка, о которой я вам говорил. Там даже нашли и вычислили этого человека. Кто этот, скажем так, эту пака сделал? Он успешно собрал все бабки, поударял все социальные сети и скрылся с полумиллионами валюты в кармане. Получается, ведется расследование, то есть этого человека ищут, его найдут по-любому. И за 500 тысяч зелени, я думаю, потом этого человека больше никто уже не найдет. Но, тем не менее, проект развивается и работает. Можно купить монетки у нас а, на Uniswap. То есть цена у меня так небольшая. Там, допустим, вот у меня сейчас на кошельке валяется, да, там 0,29. Это вот 44 тысячи а, монеток. Акция. Дальше. Можно посмотреть на DexTool. Зайти. Как у нас идет график. Как вы видите. Поначалу у нас непонятно что происходило. Потом пошел памп. Памп, памп, памп пошел. И потом пошел у нас нисходящий тренд. И соответственно. Скоро этот момент должен будет переломиться. Как вы видите. Шло, шло, шло вниз. И вот я думаю. Сейчас это как раз и будет эта точка. Когда все. Переломится и перевернется графику в обратную сторону. То есть у нас потом пойдет все вверх. В общем, соответственно, получается проект надежный. Я в него верю. Сейчас мы еще посмотрим, как запустился у нас стейк. Так, все у нас запустилось. Можно будет посмотреть транзакции на Etherscan. Нажимаем Close. И все, наши монетки залетели. То есть операция прошла успешно. А, по аукционам, а, кстати, секундочки, не, не аукционы. Вы видите, у нас здесь еще прогресс написан. А, также здесь еще есть реферальная система, а, по рефералке точно так же можно будет немного получить, немного заработать. Я создал реферальную скажем так, ссылочку, вот я ее уже сделал оставлю в описании под видео также залетайте по данной ссылочке регистрируйтесь мне бонус прилетит вы сделаете у себя такую ссылочку ваши друзья зайдут и соответственно как бы небольшие бонусы мы будем получать но самое главное что у нас получается прогресс пошел все запустилось все у нас теперь отлично и будем ждать результатов я думаю будут результаты, потом мы еще подобьем определенные моменты, сделаем, возможно, конкурс какой-нибудь интересный. В общем, что-то придумаем интересное. Пишите комментарии, что вы думаете по поводу данного проекта, по поводу того, как он реабилитировался, как он восстал с новыми мощами, двигается вперед. На этом у меня все. Давайте Всем удачи, всем профита, всем пока.